Всем привет, с вами Актариал37. Мы не виделись уже целую неделю после моего последнего выпуска а, на l а, где я взял война, это был первый выпуск песочницы, и буквально на прошлой неделе я хотел сделать второй выпуск песочницы, где я бы а, сыграл на Су-76, но этот обзор чудесным образом удалился, и мне пришлось сделать новый обзор, и уже по Т1. Вот. А, что касается третьего выпуска, песочницы пока ничего неизвестно. известно. Uh, прошлых реплеев у меня, к сожалению, нет, а у меня 176, к сожалению, на танки, вот, так что пока не знаю, что будет, uh, хочу просто порадовать тем, что в эти выходные мы встретимся, скорее всего, два раза, потому что uh, мы не виделись уже неделю, опять же, повторюсь, и uh, хочется, чтобы все-таки было побольше выпусков, Придется, как сказать, за эту неделю немножко отрабатывать и сделать песочницу и кое-что другое, вот, ну, сами увидите. Я сделал. Опять же говорю, что песочница мне довольно тяжело, поскольку я делаю только, если у меня есть воины, мастер вот. <coughs> К сожалению, пускай у меня пять воинов, дальше в основном аккаунте, да, вот. Но идти у меня только три на Т1 и а делать повторные выпуски как-то глупо, и а я тебе хочу использовать а, для монологов, то есть которые будут в последующих выпусках. Вот, где будут уже э, другие войны на Т1, если опять же их найдут потому что реплей удаляется очень жестоко, машине понимаю как с 76 удалился. Вот. Слава богу, что ретрактор, э, я успел сделать обзор, кстати он тоже полетел, вот. То есть немножко повезло, я очень быстро сделал реплей. Обзор от выложил, а уже через два самый реплей удалился. Вот, убиваю я первый, делаю я первый фраг. Мы уже идем 3-0. Вот. И вроде бы, вроде бы, да, 3-0, как бы сказать, счет-то победы. То есть там 4-1, 5-2, да, 5-3-6-3. И все доводится до победы. Но не тут-то было, потому что, конечно, я вступлю в конце, я вступлю в конце, это стопора я вступил. Вот. Но даже не в этом дело. Дело в том, что мои, сопр... мои союзники тоже вступили и умерли вот тут сейчас будет небольшой эксмо, потому что я не успеваю чуть-чуть перезарядиться по мне все-таки даст FTшка, но я ее добираю очень долго добираю, заезжаю, чтобы мне эмэсик не как-нибудь трахнул вот, но меня не успевает даже по мне стрелять, да может быть даже и не хотел, фиг знает эти хриняш, вот, я выкатываюсь и а... хочу когда же забрать третьего сейчас нет, не почему забрать то, что все-таки он не такой уж и и вот не хватает мне снарядов, не хватает буквально, наверное, снаряда 2-3, чтобы МС собрать, вот. Но этот пацанчик уезжает, мне приходится ехать. Вот мне очень нравится момент из боя, где я сейчас буду вот стоять вот там, вот около, так сказать, этого вокзал, да, может, или нет. Вот тут вот, тут будет очень много соперников, Медиум, Т1, Отцу, вот видите, то есть МС1, э, тоже мс один где-то там еще, если он, конечно, жив, не помню. Вот. Момент очень понравился этот момент. Вот, один из лучших в этом бою, мне кажется. З Забегу вперед, мы просрм, мы просрм, возможно, но ну, не то чтобы заменять, меня, потому что я все-таки не привык э, довольно тащить там од одному против там кого ну, против пятерых, там четверых, да. Ну, не умею я так делать, конечно, это понятно, что приходит с опытом, но потом опыт я пока. Не совсем достаточно, но я там ступил, скорее ступил но мне не хватило опять же хпшек. Вот, сейчас буду так я ловить медиум. А, По сути, остается у него опять 44 хп, как у того MS 1 вот не везет ни с этими 40 хпшками. Вот так-так-так. Вот тут все получается красиво. Даже очень красиво. И снова медиум, простите, ретрактор. Опять не хватает мне для него снарядов отцу я просто не пробиваю несколько раз вот а наши соперники уже а наши союзники простите уже проигрывают 7 8 о чем я говорил 3 0 а 8 7 посеряем то есть как где можно было так насосать а вопрос наверно ну, только опытная линия ответит и выцеливают т один опять не хватает мне буквально одного выстрела Оставил я тут всех себе а, не совсем фуловых вот но и приходит мне уже выезжать, чтобы явно забрать, Выезжаю, да, немножко плохо прямо бортиком, но э, как выехал, так выехал, главное, что меня все-таки не убили еду, еду, еду, и тут вот я забираю этого медиума эту тварь, которая тогда осталась с 40 хп вот а я чуть, чуть подзарядить, поскольку я знаю, что тут где-то есть Т1, где-то там отцу вот, кстати, Т1 мой брат и вот тут я откровенно немножко ступил. Я забыл то, что он там. Я не забыл, а, так сказать, просто не подумал. Не подумал. И выезжаю вот так спокойно, да? Просто спокойненько. И вот нежданчик, и вот реально нежданчик, а вот если бы не этот момент, я бы затащить, по сути, мог. Но у меня уже остается 2 хп, а 4 фрага. Вроде бы, да, 10-11, там ну, все-таки кто-то собьет, там я доберу еще двоих, там, да, возьму бой, но ну, уже счет будет довольно приличный, у нас есть шансы. Пускай меня даже убьют. Но, блин, ребят, ну, все, к сожалению, не так. Я уже за несколько боев, за последние несколько дней, там, да, просрал столько много боев, то что я уже ничего не удивляюсь, а, как можно просирать. Вот. Я, тем уже, 55 у нас секунд какой чувак пишет, вы где все, да, блять, они нашу базу захватывают, ну ладно. Вот. И, а, я меня тут немножко поклонил, видимо, я все-таки был не очень пьяный, но как каким-то страном образом. Вот тут меня будет реально вести то есть, ну, повезет не буквально один раз, я забираю электроктора и остается у а, медиума это опять сколько? 41 хп. Меня, я, опять уже тут закричал, потому что мне заколебали эти цифра 40. 44, 41, там сколько-то, сколько-то. Вот тут медиа просто тупит, мажет, э, мажет вместо меня, я промахиваюсь несколько раз и добираю его уже на последних снарядах. 6 фрагов, но, опять же, повторяюсь, у меня 2 ХП, один чувак э, нашу базу захватывает, а один чувак стоит где-то тут, отцу, отцу тут, эль-трактор там. И я уже понимал, что я, по сути, не могу ничего сделать, но вот тут я откровенно, опять же, я не могу сказать, что я тут вступил, не ступил, я вступил там, где э, поддался Т-1, в который у меня снял с меня все хп, у меня осталось 2 хп, и я уже сделал так, что ничего не мог, но опять же, убив тут отцу, я бы навряд ли, успел вернуться на базу. Хотя я взял война. Довольно хорошо сыграл, получив мастера, война, стрелка, еще какое-то говно. Вот. Довольно приличный день уже на танк первого уровня. Всем советую там статистам, и статистам, те уже, кто прошел-то один давно, взять танк обратно и поиграть на него. Лично я его. Сейчас не продаю, у меня уже есть танки больше, да, чем Т-1, поскольку на новом аккаунте цель на все еще есть боев. Вот, но я на Т-1 игрочный честек, уже взял на нем кривой, на три мастера, советую всем танк охрененно нагибучий, особенно если вы а, умеете играть, допустим, если у вас есть так тысяча боев, то пожалуйста, берите и убивайте, еще раз убивайте. С вами был октавио 37 с вас лайки и подписка на канал, всем пока.